вам о болезнях мифологии. Действительно, существуют некоторые болезни, которые теоретически могут являться прототипами некоторых мифологических существ, и в этой лекции нужно делать скидку на то, что вещи, которые вошли в мифологию, они как бы, это случалось во времена средневековья, поэтому будем делать скидку на восприятие того времени хотя бы чуть-чуть. Вот. И первая болезнь, о которой я буду рассказывать, это гипертрихоз. Гипертрихоз – это заболевание, которое характеризуется внезапным оболоснением. В разных, в разных пропорциях, то есть зависимо от типа. Существует много типа гипертрихоза, но условно можно поделить его на врожденный и приобретенный. Врожденный гипертрихоз может быть вызван двумя причинами. Это может быть наследственное заболевание или ошибки, как даже не ошибки, а нарушением эмбрионального развития на первом триместре. Кроме повышенного областяния разного, разного типа, патологический врожденный гипертрихоз может часто сопровождаться другими симптомами, например, ДНТ, заболеваниями нервной системы. И поэтому неизвестно, что дети, которые рождались с врожденным гипертрихозом, они не только отпугивали своим каким-то странным внешним видом, но и, возможно, некоторыми синдромами, некоторыми проявлениями нарушения психической функции и так далее. Примечательно, что в мифологии, в том числе в европейской и в славянской, также существовало разделение на оборотни, которые становятся такими в течение жизни и такими, которыми рождаются. В том числе считалось, что если у женщины родился боль, ребенок больной больную ребенок оборотень, то значит, что она... Видела волка во время беременности или ела мясо с животного, которого убил волк и так далее. Возвращаясь к приобретенному гипертрихозу, он встречается гораздо чаще, чем врожденный, и может и существует несколько его по типов. Медикаментозный гипертрихоз, вызванный принятием некоторых препаратов, гормональных стероиды и так далее. Гипертрихоз, вызванный механическими травмами, частым бритьем, например, или тепловым воздействием, когда человек, может, это замечал, когда человек часто, часто много вреется, а волосы все равно растут и растут, они не, не прекращают делать. И гипертрихоз, вызванный генерическими заболеваниями, в том числе сифилисом. И синдромальный гипертрихоз, который является составляющей одного из заболеваний, но об этом чуть-чуть попозже. А, наиболее интересным подвидом в контексте этой лекции а, считает выглядит а, пушковый гипертрихоз, который опять является наследственным или приобретенным. Вот, собственно, так выглядят дети с врожденным гипертрихозом. Хоббиты. Страшная, страшная картинка. А, врожденная форма гипертрихоза очень раритетна. За последние 400 лет встречается не более 50-100 упоминаний, даже если учесть, что далеко не все случаи фиксировались. Все равно это довольно редкое заболевание. Приобретенный пушковый гипертрихоз в 80-90% случаев сигнализирует о скритой онкопатологии. 98% людей, у которых никогда не росли волосы, в какой-то момент внезапно началось сильное овлосение, оказываются больны злокачественной опухолью. Поэтому, если вдруг что, обращайтесь, обращайтесь к врачу. При... В таком контексте неудивительно, что э, э, люди, больные гипертрихозом в более древние времена э, избегали какого-то любого контакта с человеком, потому что, потому что их убивали просто-напросто, любое необъяснимое, то есть беги в лес или тебя убьют, потому что ты дьявол или так далее. Кроме того, так как приобретенный пушковый гипертрихоз является так или иначе показанием какой-то онкопатологии и Неудивительно, что люди, которые начинали резко-резко вот у них начинали расти волосы, они со временем начинали испытывать боли, ну, потому что онкопатологии зачастую сопровождаются сильными боли, а потом умирали, то есть как бы все окей, не окей, но... То есть боли во время онкопатологии могли быть ошибочно интерпретированы как боли от мифического превращения в животное и потом обратно. Кроме физической составляемой есть еще э, психиатрическая. Существует заболевание, называется клиническая эконтропия или э, она характеризуется тем, что человек считает, что он превращается в животное. Э, диагностируется достаточно просто. Человек либо рассказывает о том, что он, как он превращался в животное, что он при этом испытывал, описывает, э, описывает как это происходило, причем что-то не предгалюцинации, или человек начинает вести себя как животное, в которое якобы превращается на четвереньках, лаять, быть на Луну, есть сырое мясо и так далее до, до бесконечности. Отношение к гипертрихозу негативное было очень в Средневековье, понятно, как бы, понятно почему, но к людям-оборотням очень хорошо относились в Древнем Риме, там существовали целые культы и так далее. Клиническая ликантропия является также одним из, одним из проявлений шизофрении. То есть Кроме того, может, это может сигнализировать о патологии мозга э, и быть, так сказать, следствием э, приема психоактивных веществ. Э, от оборотней иллюзий с повышенной голосатостью мы переходим к вампирам и расстройствам пигментного обмена. Э, вот, кстати, я забыла про девочку. Вот иногда, например, девочка, болеющая в так себе. Переходим, в общем-то, к порфирии. Существует 7 видов порфирии, 6 из 7 которых наследуются по аутоиммунно-председенному или доминантному типу. Из, из этих семи типов порфирии 3 характеризуются фоточувствительностью и фотодерматитом разной степени тяжести. Что такое фотодерматит? Ну, понятно? Примерно понятно, что такое. Кроме того, при наиболее... А, это реакция организма, ну, то есть не, не света, понятно, а реакция организма на, на, на свет, когда полеты а, выражается в каких-то да, аллергии высыпания, да. высыпания, язвы, ожоги и так далее. А, у наиболее тяжелых видов порфирии, у порфирии Гюнтер, вот так вот она выглядит, страшной картинки, а, кроме, а, кроме фотодерматида также а, происходит, ну как видите, а, Усыхание губ, за счет чего обнажаются резцы. Порфирин откладывается не только под кожей, что, что становится причиной как бы, болезненной реакции на свет, но, на свет, но и также в суставах. Зубы при порфирии Юнтера могут приобретать красный цвет или оттенок. Кроме того, красный цвет или оттенок приобретает моча и так далее. При наиболее тяжелом варианте заболевания Исход, мягко сказать, неблагоприятный. Порфирий Юнтер, это только наследственное заболевание, оно достаточно редкое, но встреча... имеет локализацию достаточно ярко выраженную. В том числе больша... высокий уровень относительно других регионов больных Порфирий Юнтер встречается у голландских переселенцев в... в Африку, а также среди жителей, угадайте, какого региона. Да, да. Возможно, это связано с изоляцией, но первое упоминание о людях подобного типа, больных порфирий еще были там тысячу лет назад. При порфирии гентера, опять-таки, прогноз крайне неблагоприятный, не существует как бы, лечения, существует терапия, которая помогает улучшить состояние больного, в том числе на данном этапе используется пересадка костного мозга, которая частично облегчает состояние больного, но это, это раз и навсегда. То есть человек больной порфирией гентера должен вообще избегать любого ультрафиолетового воздействия, потому что, потому что там вот это все выглядит. Есть и более, так сказать, мягкие формы болезни, например, протопорфирия. При ней тоже есть фотодерматит, О, да? да, фотодерматит, но со временем организм как-то... Ну, не то, чтобы приспосабливаться, но со временем проблемам как бы чуть-чуть легче. Он В общем, людям при... При протопорфирии люди могут чуть чуть лучше жить, Адаптиру. гораздо лучше, чем при порфирии гюнтера и адаптироваться. Забыл упомянуть, что при порфирии гюнтера и при протопорфирии проявляется гипертрихоз. Таким образом, организм пытается защититься путем создания дополнительных волос, защититься от воздействия световых лучей, но это как бы не помогает просто ошибки, <laughs> ошибки кода, так сказать. Есть еще третий вид кожных порфирий с фотодерматитом. Он Называется поздняя кожная порфирия, и встречается у лиц, злоупотребляющим, злоупотребляющих алкоголем, перенесших гепатит и имеющих контакт с бензином или гипотоксичными язами. В основном проявляется вододерматидом на руках. Некоторые, вот, выше проявления болезни, кровавые ресы, усыхание губ, или болезненная реакция на солнечный свет – и, возможно, психические расстройства, которые также сопровождают порфирию Гюнтера и а, специфические вкусовые потребности, а, тут следует упомянуть, что а, в Средневековье чуть-чуть по-другому относились к медицине, и, по-моему, все, что можно было делать, это пить кровь, спускать пускать кровь, или там есть толченые алмазы и так далее. То есть а, низкий уровень медицины, и существует упоминание о том, что больных порфирией пытались лечить а, употреблением не человеческой, но животной крови, то есть, возможно, под этим есть какая-то историческая основа. Кроме того, существует мнение, что страдающие порфирией не могли употреблять в пищу чеснок, так как сульфиновая кислота, которая состоит, входит в состав чеснока, ухудшает и без того и плохое состояние, но, к сожалению, во время подготовки лекции я не нашла биохимика, который смог бы подтвердить, подтвердить или опровергнуть это, то есть просто так, так себе факт. Следует также учитывать, что, опять с отсылкой на средневековье, что любой из этих симптомов уже вызывал у людей какую-то нездоровую реакцию. Одних только фотодерматитов. Существует очень много вне порфирии Гюнтера, то есть просто вне порфирии световая оспа, солнечная экзема и так далее. Кроме того, психические расстройства или там каннибализм и так далее, хотя бы какой-то один из этих факторов уже воспринимался как чуждый и как такой, который подлежит как можно больше, как можно более скорой ликвидации. Одним из способов проверки, действительно ли человек был, был вампиром, считалось вскрытие могилы и вбивание э, кола в грудь или, кстати, прощущение, э, не забываю про слайды. Э, вот, Иллюстрации, как это происходило, вот зачем люди бьют скелет, хотя он так уже скелет, ну то есть уже, уже и лучше не будет. А, так происходило, и иногда, когда люди скрывали как бы, могилу умерших, а, они видели некоторые признаки трупного разложения, которые ошибочно интерпретировались как продолжение жизни. А, например, испухание трупа из трупных газов а, на, могло наводить людей на мысль, что человек питает, он стал лучше питаться. А, люди не знают механизм, не знали механизм как бы, трупного разложения, поэтому. Почему бы, собственно, и нет? Вот человек умер, а выглядит лучше, более упитанным. А если учесть, что в средневековье с едой дела стояли, так сильно, то почему удивительного. Потемнение кожи и крупные пятна ошибочно воспринимались как румяность. Выделение крови из тайносов. Если человек при травмах пищевода или дыхательных путей, которые стали причиной смерти, кровь действительно после смерти могла выделяться из-за тайноса. Ну, я не знаю, как убивать. Скорее всего, вампиров, калорий, чем... Ну, то есть это вполне вероятное... Ситуация, когда человека убивают какими-то юми в грудь, он толкнул в, в могилу, через три дня приходит, через 4-й неделю у него кровь изо рта идет. Также сжатие десен и обнажение лесов. На определенном этапе разложений из-за распыхания и из-за крупных газов, вбивание в кола в грудь могло спровоцировать выход газа соответствующим звуком, который также мог ошибочно интерпретироваться как стон. Дальше. Следующими... дальше группа мифологических существ относится к категории восставших мертвецов. А, можно было бы назвать их зомби, но зомби — это элемент гаитянского фольклора, мы о нем поговорим чуть-чуть позже. А, феномен людей, который выстает из могил, существует не только в средневековой мифологии, в принципе, в мифологии любой страны, о которой мы знаем, любой, любой этнической группы. А, до, до христианских времен у скандинавов был драогр, у, гер... у немцев Нафтер, у славянской мифологии упырь, и так далее, и так далее. Широкое распространение такого феномена, восставших людей из могил, оно указывает о том, что локализация заболевания, в принципе, ну, как бы невозможна. По этому поводу существует, опять-таки, вероятнее всего, с отсылкой на то, что это все как бы, ну, просто теория, существует целая группа заболеваний, чьими, чьими симптомами являются... Литургические или окололитургические состояния Это каталепсия, гиперсадмия, кататонический ступор, сопор, синдром Клейна-Левина, он же синдром спящей красавицы Литургический энцефалит, о нем тоже будет дальше нарколепсия и так далее Зависимо от типа заболевания человека могла наблюдаться повышенная сонливость, мышечная дисфункция, отсутствие реакции на внешний раздражитель Вплоть до отсутствия реакции на свет за очковый Больные могли не вступать в контакт с окружающими, не реагировать на происходящее событие, неудобства, шум, ни на что не реагировать. И а, даже в случае каких-то экстремальных ситуаций больной просто убежал. Вот так. А, к изучению болезней, связанных с литаргией, приступили только в эпоху Ренессанса. А, до этого диагностика заболеваний, связанных с литаргией, была достаточно скудной. А, и ну, как бы больной, который физически не может продемонстрировать свою жизнедеятельность, он, он мертв, значит, можно, можно хоронить. А, с... К тому же, даже сейчас случаются а, ошибки, вообще ошибки во время диагностики. А, вот недавно вы, наверное, могли читать о том, как мужчина пьянствовал, пьянствовал, потерял сознание, вызвали скорую, скоро констатировала смерть, его увезли, он проснулся. Под экстремальной ситуацией он проснулся, стучал в дверь холодильника, его открыли, и он пошел допивать недопитые на свои побеги. Вот, в общем-то, недавно это было в, в Владивостоке, Владивостоке. Такие ситуации не случаются как минимум несколько раз в год, и при ну, как бы благоприятном случае, больной его как бы находит, он просыпается, он стучит, кто диагнозирует, что на самом деле он еще подает признаки жизни. При неблагоприятных случаях такие тоже существуют, больные умирает от переохлаждения, холодильники или от. Сердечные заболевания, потому что где я проснулся, сами понимаете. Кроме того, существуют зафиксированные случаи эпидемиологического заболевания, связанного с угнетением реакции на внешний раздражитель. В период с 1915 по 1926 год литаргическим энцефалитом переболело более 5 миллионов людей в Европе и в Штатах. В частности, литаргический энцефалит имеет следующие симптомы патологическую сонливость. Непреодолимый сон в течение двух-трех недель, паралью взора, отсутствие реакции опять-таки зрачков на, на свет и, и так далее. Это как бы не все симптомы, мы просто не будем на них останавливаться, потому что в контексте э, лекции это не, не имеет особого значения. Литаргический э, энцефалин передавался воздушно-капельным путем. Мне после эпидемии вот с 1915 по до 1926 год не зафиксировано больше ни единым случая эпидемии драгического энцефалита, случались только единичные заболевания, но мы можем допустить, что если вспышки драгического энцефалита происходили ранее, просто они не были зафиксированы, то у, у МИФа даже появляется некоторая локализация. Теперь Гаитянский. Что, что собственно, произошло на Гаити? В 1982 году Бейк Дэвис, антрополог, поехал на Гаити, провел там некоторое время, а после выпустил книгу «Змеи и радуга», в которой, в частности, он описывал, как гаитянские воду-колдуны делают из людей зомби, грубо говоря. Это происходило при помощи порошка, который втирался в кожу, а в составе порошка был тетратотоксин, яд, который задержится, в частности, в рыбе, в фугу. Кроме того, в порошке были а, дурман, галлюциног... ну, производные галлюциногенной жалобы, кольчатый червь и некоторые травы, которые, в принципе, невозможно установить, что там было на самом деле, потому что прошло много лет. А, механизм был примерно такой. А, Колдун втирает вот эту вот смесь человеку в... как описывал Дэвис, втирает эту смесь человека в а, кожу. Человек, а... ну, человека парализует, он пару дней лежит. а Потом это подается якобы как воскрешение из мертвых, и к тому же... При, при отравлении тетатодоксином происходит паралич, в том числе паралич дыхательных путей. Больной человек, на котором экспериментирует, испытывает кислородное э, голодание, из-за этого развивается ну, как бы, да, да, мозг не кислород, развивается поведение мозга. И Дэйз записывал, что якобы такие э, люди, люди которые превратили, могли работать, у них как бы оставалась как бы способность только к простейшему, Физическим задачам они полностью теряли здравый смысл и работали да, вплоть до нескольких лет на плантации в таком состоянии. А теперь, как бы, минутка обсуждения, кому э, кто согласен с таким описанием, кому окажется ну, как бы, правдоподобным и таким, который имеет право быть. этим конкретно чего? Описание а, процесса превращения э, человека при помощи э, токсина. То есть, отравление, которое приводит к слабоумию. При... Да, да, да. Не похоже доставало это почему а они как бы добровольно <coughs> то есть добровольно да это, это, это, э, это гаитянский фольклор. в гаитянской мифологии она очень сложная то есть а можно было можно было поймать человека на улице это гаити там не действуют никакие законы можно было поймать человека на улице можно было найти можно было купить его у семьи и так далее и так далее ну то есть это да, все, два, два человека. На самом деле, это странно, что никто, никто, никто не купился, никто не поверил. Грустно даже. Концепция Дэвиса <свят> была победной по нещадной критике, буквально сразу после выхода книги. А, абсолютно все, все, что было описано Дэвисом, оно не имеет никакой связи с реальностью, вплоть до, до каких-то критических ошибок медицинских и так далее. Если вам интересно, я потом расскажу. Ну, суть в том, что даже в, в шести... Дэвис привез шесть проб этого самого порошка, только в одном из них нашел токсин и так далее. Поэтому... Но этот миф он очень прочно вошел в... в обиход, так сказать, то есть ну, как бы люди, которые интересуются этой темой, они либо как бы, ответственно говорят, а вот есть особый зомби-порошок, который превращает людей в Но на самом деле нет, совсем нет, абсолютно действенный способ. Единственное, что гаитианские колдуны действительно используют психоактивные вещества некоторые, Возможно, для того, для того, чтобы внушить некоторые вещи. Понятное дело, что нет никаких как бы, зомби-нагаити. Есть люди, так или иначе, подвержены какому-то влиянию. Вот. Но откуда, собственно говоря, откуда пошла вся эта тема зомби-нагаити и так далее? Существует несколько концепций. Первая из них связывает феномен зомбирования с шизофренией. И другими психическими заболеваниями, как бы, а, в том числе, когда а, шизофрения комбинируется с катаклоническим ступором. То есть человек вошел в ступор, он болен, он, ну как бы через какое-то время вышло в этого состояния, все, все окей. А, кроме того, а, отдельно следует понимать, что на Гаити а, очень низкий образовательный уровень и очень большое влияние имеют а, имеет религиозный культ. А, в частности, а, в а, Роналд. Литвуд в 1997 году озвучил концепцию, которая дает социальное обоснование всему происходящему. Большая религиозная составляющая Гаити во многом влияет на то, что человек, который потерял своего близкого, готов принять семью в дом, пустить человека, который похож на, на, на умершего. А, так как, ну, как бы, они действительно верят во все происходящее, то есть люди на Гаити свободно пускают до людей, которые похожи на их умерших родственников, думают, что вернулись. Ну, как бы, что их родня вернулась в виде зомби, а, и, и все. Так себе. окончание. И последнее, о чем я расскажу сегодня, это полицефалии. Это проблема эмбрионального развития, и в отличие от всех. В прошлых случаях, когда э, мифология как бы, доминировала над медициной, а полицефали как бы, это, это вот реальная, реальная вещь. Э, действительно большое количество, ну, небольшое, относительно большое количество э, полицефалов э, встречается среди животных, среди людей. Ну, как бы, большое относительно даже скажу, насколько большое. Ну, то есть полицефали встречается гораздо... Воду ну, двуголовую змею можно купить в интернете, настолько большое. Наверное, да, да. Да, это, это хороший примет, где я тут не искала статистику. Вот. И эта проблема эмбрионального развития. Существуют две теории, которые объясняют. Одна говорит о том, что на каком-то этапе. На каком-то этапе проблема возникает на стадии деления, и зародыш оказывается недоразделенным. Вторая теория говорит, что слияние зародышей определяет формирование сружекся организмов. Это две противоречия друг другу теории, но так как встречаются принципалы и одного, и второго вида, невозможно дойти, прийти к какому-то единому мнению на этот счет. А, вот а, на, на, на слайде а, а, близнецы Эбигейл и Биттен и Хелсон, они... Родились в м году, в 1990 году. Как вы видите, они как бы нормально до сих пор живут, хотя очень часто при полицефалии, особенно в животном мире, особенно если это хищное животное, оно не может адекватно как бы питаться, потому что, ну, потому что одна голова говорит одно, другая голова говорит другое, одна голова насыщена, даже если у них общая, общая пищевая система. Вот, Поэтому полицефалы в хищном... В хищной среде достаточно часто погибают. Люди полицепалы, насколько я смотрела, тоже достаточно, но не всегда опять пример. Вот, Таких бы примеров, примеров несколько существует. А, вот. а, кроме того, а, вот, вот котенок <существует> Франкило, это а, пример хорошего, хорошего удачного исхода. Когда он родился, ему сказали, сказали, что нет, ничего не получится, но. Фрэнк Луи прожил прекрасную жизнь, 15 лет, вошел в книгу рекордов Гиннесса, как самый э, долгоживущий котенок с полицефалией, его очень любили, хотя ну, как бы, не иступило, как бы трудностей коммуникативных с людьми, как собака играла на поводке. И, в общем-то, все у него было хорошо, хотя тут стоит отметить, что, э, опять-таки, э, не всегда полицефале сопровождается таким благоприятным исходом, э, кроме, кроме того, что, возможно, большие проблемы на стадии, эмбрионального развития, кроме того, что попытки, я читала, в Индии были попытки рассоединения полицефалов, которые закончились не неуспешно, но иногда, иногда полицефалы могут выжить, и поэтому плотно как бы, устаканится в, в фольклоре некоторых, многих стран, потому что ну, как, полицефалы есть везде, они есть. Есть серверы, есть скандинавская мифология, гидры, и опять-таки, опять-таки, опять-таки, Поэтому, в принципе, патолитфолия — это, наверное, единственная болезнь, которая имеет стопроцентный, ну, так сказать, стопроцентный медицинский бэкграунд. А существует, конечно, еще ну, как бы большее число болезней, которых можно связать с отдельными видами экологических существ, но они не влезли мне в лекцию, хотя это было в Дизе, было про синдром риса но, к он не влез в лекцию, поэтому на этом все. Спасибо большое. Вопросы по Сажурам. Почему вы дали эту речь? Что-то надолго, да? Нет, ну просто как. Я, я читала раздел Интересные редкие болезни. Мне нравится читать про интересные редкие болезни. И я подумала, почему бы их не сгруппировать, не связать с мифологией, чтобы, чтобы это была нескучная медицина, почему бы их не сгруппировать и связать с мифологией? Это классический научный поп. Какой должен быть научный и популярный науч поп? Да, вот так. Все. Вопрос. Не услышал, какие еще случаи болезни, мифологии не вошли в лекцию? Не вошел, в они не вошли в синдром Минниса, не вошел в синдром Донахиус. Синдром лица эльфа, Синдром лица эльфа. А, генетическое заболевание, при котором… Уши? Нет, там, там не уши, там а, специфическое, так сказать, специфическое выражение лица. Кроме сопутствующих факторов, а, кроме сопутствующих факторов есть ну, как бы, внешний показатель. Ну, то оно так проявляется, эти люди, они они там танцуют, спевают, а, в большинстве своем синдром лица эльфа сопровождается аутизмом. Ну, то есть... Ну, не знаю, Ну, может какой ну, Да, многие вот аутизны, вот правильно, но при том, ну, можно с другими людьми, но при том, сами с собой, там... Ну, вы видели видео, я маленькая девчонка, 4-го года, просто иду в улице, и сама себя не спивала. То есть нас это работает постоянно. Она тоже нашла, что я сказала, она сама себе на уме, выдумывает какие-то истории, какие-то... И это характерно. Ну, да, просто невозможно, значит, говорить сейчас, Является ли рядом следствие каких-то э, психических расстройств, нервных заболеваний, или это просто, просто вот так вот та психологически сложилось, такой как человек. То есть нельзя об этом говорить однозначно в этом контексте. Ну, мне кажется. Да. Вы можете еще раз показать все названия этих болезней? я хочу запомнить эти слова. Назвали, так котиков звали. Это не болезнь, если что. Литорогическое состояние, ну просто почитайте про литоргическое состояние. Протопарферия, парфирия гюнтера, порфирия просто как бы группа, группа болезней порфирии и гипертрихоз. Насчет энцефалида, который проводил в металлогическом состоянии да, да. в 15-26 годах, его возбудитель был идентифицирован? Нет. Нет? Ну, как бы, да. если, как бы, да, сложная ситуация, потому что непонятно, откуда он взялся, и непонятно, что стало причиной, причиной угасания заболеваний и эпидемии, потому что терапии какой-то лечащей не было. То есть была симптоматическая терапия, но в какой-то момент просто... Все, пошло у нас спад, и эпидемия закончилась. А если вам интересно про литургический линциополит, вы можете у Оливера Сакса почитать книгу пробуждение. Там как раз про тех людей, которые болели литургическим линциполитом, проснулись и что с ними даже. Пробуждение. пробуждение. А вот. а, Оливер Сакс. Сакс. Сакс. А. А. А. Книги хорошие. <свят> так, наверное, это все. что а, Спасибо.